И вот в этот момент Радуец начинает говорить о необходимости противостоять агрессии французов. И вот тут Горчаков начинает как-то очень плохо слушать его, рассеянный совершенно. О чем-то другом думает, отвечает не в попад. Радовец понимает, что это, конечно, игра. Ему дают понять, что Россия не будет идти навстречу. Он начинает пытаться как-то выжить из канцлера более сухой остаток и Горчаков очень мило говорит, что не, не, Россия не допустит уничтожения, или унижения Франции, это не входит в русский интерес, мой дорогой радовец. И тому приходится покинуть Петербург, опять-таки сохраняя фермалмине, амовезжо, bon причем это жёст становится все больше и больше. На самом деле, это хорошая мина при плохой игре, а не то, что можем подумать и зажжет. Да. Между тем, в этот момент национальное собрание принимает в Париже закон о том, что французские пехотные полки увеличиваются с трех до четырех батальонов, что позволяет формально не увеличивая количество полков, увеличить численный состав вооруженных сил на 144 тысячи штыков. В Берлине уже звонят во все колокола. Аларм! Война! Французы готовятся нас напасть! Император подписывает указ, запрещающий продавать лошадей. Их, оказывается, надо сберечь для сельскохозяйственных работ. Бисмарк начинает говорить, что вот-вот, вы смотрите, как себя ведут французы. Они явно хотят на нас напасть. Они ставят на нас безвыходное положение. Мольске! Размыкает свои уста, и в отличие от начальника генштаба не должен вообще говорить в таких случаях, у него нет, другая работа, не выступать на публике ни в коем случае. Вообще это дурной тон, когда военные там рот открывают, начинают все это говорить, Ну вот. мы же видим вот из последних событий, что под фуражкой обычно извилин не хватает, нет, у Мольки хватало, но не надо. То есть он начал говорить с подачи бисмарка, естественно, что у бедной Германии нет другого выхода, кроме как нанести превентивный удар. Герцог Гонто Берон, посол Франции в Берлине, просто начинает бить в колокол, сообщая в Париж каждый день о том, что, кажется, дело идет к войне. Деказ снова шлет инструктивные письма в посольство Франции с просьбой поддержать. Клятый бисмарк, ну, совершенно уже с цепи срывается. Дело доходит до того, в этот момент Франц Иосиф приезжает в Петербург вместе с Андроши. И Горчаков с Андроши Цузамин под ручку идут во французское посольство. Это уже политическая демонстрация. Понятно? Если два министра иностранных дел являются в посольство страны, которая угрожает нападение, это означает, что Россия и Австро-Венгрия против. Королева Виктория, несмотря на всю свою меланхолию, вызванную многолетним трауром и смертью любимого принца Альберта, супруга своего, берется за перо и чернила и пишет императору Вильгельму письмо, в котором предостерегает его от того, чтобы идти на поводу этой безумной политики Бисмарта. Во главе английского правительства стоит уже Бенджамин Дизраэли, человек, который мягко говоря Россию не любит. Но будучи очень тонким политиком, он прекрасно понимает, что сейчас самая опасная фигура в Европе, которая нарушает равновесие, это Бисмарк. И он говорит: Бисмарк это Наполеон нашего нынешнего времени, и мы должны бороться с ним, как боролись с Наполеоном и в Союзе, по данному частному вопросу, вместе с Россией. Все, кольцо сомкнулось, Бисмарк получил то, чего он так боялся. Объединение в данной ситуации трех ведущих европейских держав. Император Александр Игорчаков приезжает в Берлин. Вот все в течение трех-четырех недель происходит. И Бисмарк начинает давать задний ход. Он начинает говорить, что «не, ну вы меня не поняли, это французы, я, я не хочу!» И начинает отпираться вообще от того, что эти газеты публикуют алармистские статьи в связи с его приказом. А в «Таймс» выходит алармистская заметка, потому что Декас уже побеседовал с репортером «Таймс» в Париже. В Англии начинается антигерманская кампания. Да что вы, господа, говорит Бисмарк, да я вообще не хотел, меня неправильно напоминали. А Мольтке? Ну что, нельзя принимать рассуждения Мольтке всерьез, это младенец в политических вопросах. А начальник генштаба у него младенца. В общем, я не я, кобыла не моя. Франция спасена. Второй раз за два года Горчаковым позиции России. Бисмарк не выдерживает. Злоба пытается прорваться, а вроде бы нет повода. И тут Горчаков дает повод прорыва злобы. Он, покидая Берлин, отсылает в Петербург телеграмму за сутки до отъезда, в которой говорится, что визит его императорского величества в Берлин дал положительные результаты. Дело мира теперь спасено. Телеграмма опубликована в газетах и опять досадное недоразумение. Император покидает Берлин, мир спасен, напечатан в газетах. Бисмарк начинает извергать из себя все, что могло только быть. Он клеймит на, перед отъездом Горчакова, что тот его подвел, что он ведется некорректно, жалуется на него Александру Второму, на что император поступил очень мудро. Он слушал его, покуривая, и очень так саркастически улыбаясь. Когда Бисмарк изверг все, он сказал, «А, не надо предавать". Внимание старческому Чеславе. Идите, Бисмик, идите. То есть он получил по полной программе вариант семской депешей сам. И поделать ничего не мог. Злобу, что он излил только теперь в одном, он заявил, что надо в германском посольстве в Париже устроить... Значит, этот балаганный театр, где изображать Горчакова в Белом одеянии Хруюма с крыльями, с надписью Канцлер, Спаситель Франции. На больше он был уже в этой ситуации не способен. Таким образом, ему пришлось бедолаги дважды за 12 месяцев испытать а, превратности судьбы и то, что не всегда катут ворог когда и мордой опорок, как глаголит русская народная пословица. На следующий раз у нас, очевидно, будет завершение среднеазиатской эпопеи, то есть Хивай-Каканд, и восточный кризис, балканский кризис, который будет вести нас к войне за освобождение Болгарии.